Еще Гарри Табах рассказывал, что американский авианосец может подойти к Киеву и зарядить там все батарейки, а приснить всю воду в Днепре. Тут уже даже Гордон, уж на что готов все заглатывать. Но тут он то ли удивился, то ли испугался, представив себе американский авианосец на Киевской набережной. Авианосец может подойти к Киеву и Киеву, ну, я имею в ну, условно такого да. город, как Киев, такого масштаба, и снабжать электричеством. Такой мощный ядерный реактор стоит на веновсе. Рассуждал Табах со знанием дела и о слабости русской армии, о боеголовках, которые скорее всего не работают, о мультиках, которые рисует Путин, и о вечной трусости западных политиков. А мне хочется напомнить самому Гарри Юрию Табаху историю Наполеона и Гитлера, которые рассуждали о возможностях русской армии точно в таком же стиле, как и он это делает сегодня. И было бы неплохо помнить, как закончили эти двое свою жизнь.